При повороте руля силовым способом одновременно работают обе руки. При повороте налево левая рука тянет, а правая толкает. При повороте направо правая тянет, левая толкает. Умение рулить одной рукой позволяет водителю легко маневрировать при движении задним ходом. Одной рукой можно поворачивать руль с максимальной скоростью и точностью. Максимальная скорость вращения руля получается за счет того, что водителю не приходится тратить время на смену положения рук. Точность достигается тем, что кисть руки постоянно находится в одной и той же позиции на ободе рулевого колеса.